вас не впустят в Польшу в 2020 году. Так называется сегодняшняя тема и с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Блюк. Сегодня мы обсудим, какие продукты и вещи запрещено ввозить в Польшу в 2020 году, какие ограничения есть на ввоз, что вам может быть за попытку провести те или иные продукты, вещи либо товары, ну и что, соответственно, нельзя ввозить в Украину из Польши именно в Украину, потому что Большинство зрителей моего канала украинцы, если белорусы хотят что-то подробнее узнать на эту тему, пишите в комментариях к видео и обязательно сниму соответствующий видеоролик. Что ж, друзья, если вы не хотите, чтобы вас развернули на польской границе из-за того, что у вас будет превышено наличие тех или иных товаров, если вы не хотите, чтобы вас депортировали по Евросоюзу на 5 лет, из-за того, что вы будете пытаться провести в Польшу те или иные товары, которые запрещены для провоза. Тогда обязательно досмотрите это видео до конца, поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на этот канал, если вы еще на него не подписаны, поделитесь ссылками на это видео как можно с большим количеством друзей, ну и, конечно же, напишите комментарий под этим видео после его просмотра. Ну, я начинаю. Что запрещено провозить в Польшу в 2020 году? Поехали! По традиции, прежде чем начать засчитывать вам списки товаров, запрещенных для ввоза, хочу напомнить, что я являюсь специалистом по трудоустройству в Польше. Я имею здесь свое агентство по трудоустройству, живую, работаю здесь уже почти три года, ну и, соответственно, предоставляю людям только достойные вакансии в Польше на любой цвет и вкус, как для разнорабочих, так и для специалистов, со всеми списками актуальных вакансий, которые я предоставляю, вы можете ознакомиться, пройдя вот по этой ссылочке, также по поводу работы в Польше, пишите мне вот по этим номерам, вайбер, ватсап, будем вас трудоустраивать и менять вашу жизнь в лучшую сторону, что ж, друзья, начнем с алкоголя и табачных изделий, которые нельзя проводить в Польшу, ну, вернее, можно, но только в определенных количествах, и в каких количествах можно проводить данные товары, в 2020 году Перевозка алкоголя и сигарет строго контролируется пограничниками. Таможенник в обязательном порядке уточняет наличие и тщательно проверяет багаж путешественника. Не советуем нарушать предусмотренные нормы, так как при выявлении сознательно скрытой продукции и превышении разрешенной нормы вы можете получить штраф около 50 евро за блок сигарет с конфискацией данной продукции, а также вам могут аннулировать визу и депортировать из ЕС на срок до 5 лет, друзья. При пересечении границы с Польшей и лицам, которые уже достигли 17 лет, можно провести 1 литр крепких алкогольных напитков, то есть более 22,3% алкоголя содержащих, а также 2 литра алкогольных напитков крепостью менее 22,3% алкоголя содержащих. 40 сигарет, то есть 2 пачки или 50 грамм табака для курения. При пересечении воздушным транспортом не более 200 сигарет, то есть 10 пачек. На территорию Украины лицам, достигшим 18 лет, можно ввозить алкогольные напитки, табачные изделия без уплаты таможенных платежей и без письменного декларирования в расчете на одного человека. 200 сигарет или 50 сигар, или 250 грамм табака. И все эти изделия с общим весом, не превышающим 250 грамм, можно ввозить в Украину из Польши. 1 литр крепких напитков, содержание спирта более 22% и 2 литра вина, 5 литров пива также. Согласно нововведениям в таможенном кодексе Украины, турист, который отсутствовал в стране меньше чем 24 часа и при этом решил ввести алкогольные напитки и табачные изделия на территорию Украины, не освобождается от пошлины. Независимо от количества ввезенной продукции. Но мы идем дальше. Продукты питания. Начиная с 2009 года, Польша строго запретила ввоз следующей продукции. Молоко и молочные продукты. Йогурты, сыр, масло и так далее. Мясо и мясные продукты животного происхождения, балы, колбаса и так далее, сало, шоколад, консервы. Это все запрещено категорически ввозить в Польшу еще с 2009 года было. Исключения составляют детское питание, рыба, морепродукты и 5 килограмм свежих овощей и фруктов. Кстати, по новым законам на овощи и фрукты тоже есть кое-какие уже новые опять же ограничения, соответствующая ссылка на статью с этими ограничениями будет в описании к этому видео, там же будет ссылка и на данную статью, которую я вам сейчас зачитываю так что сможете зайти и спокойно себе еще раз ознакомиться, а мы идем дальше. Колбасы и сало можно провозить в малом количестве, исключительно для собственного потребления, бутерброды с колбасой или салом для утоления голода во время поездки, таможенники на свою Усмотрение принимают решение об изъятии продукции, консервации и различных продуктов про запас. Что касается Украины, разрешено ввозить продукцию для собственного потребления на сумму, не превышающую 200 евро на одного человека. В упаковке производителя. Не более одной упаковки или общей массой, не превышающей 2 кг каждого наименования. Без упаковки в количестве, не превышающем 2 кг каждого наименования, без упаковки неделимый продукт, готовый к непосредственному употреблению в количестве не более одного наименования, можно ввозить в Украину из Польши. Ну и техника, друзья, последний пункт, который мы рассмотрим сегодня. Существуют определенные правила при перевозке разного вида техники и электронных устройств через границу Польши. При пересечении границы допускается перевозка ноутбука, фотоаппарата, смартфона и так далее. Но если вы везете с собой несколько единиц техники, особенно в упаковке, у таможенников могут возникнуть вопросы, для чего предназначена эта техника. В таком случае вам следует задекларировать свое имущество, так как декларация является доказательством того, что и в каком количестве вы вывезли из Украины и при возвращении вы избежите двойного налогообложения? Если же вы действительно приобрели планшет в Польше и возвращаетесь в Украину, вам также могут предложить оплатить товар НДС. В данном случае вы можете избежать двойного tax-free, уплаченный налог на добавленную стоимость в Польше, 23% от стоимости товара. Вы также можете доказать, что данный товар вы ввозите для личного использования. В пределах нормы считается не более двух единиц товара. Следует понимать, что налогообложению не подлежат товары общей стоимостью 500 евро при общем весе. 50 килограмм, то есть если ваши товары, техника, которую вы ввозите из Польши в Украину, не превышает стоимость в 500 евро и веса 50 килограмм, то вам вернут так называемый tax-free, то есть налог, который составляет 23% от общей стоимости данного товара. Вам его вернут на границе, если вы, конечно же, заполните определенную декларацию при покупке данного товара в Польше. Об этом есть куча информации в интернете, если не нужно будет просить в комментариях, сниму еще более подробный видеоролик на эту тему. Что ж, друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте под ним лайк. Еще раз напомню, напишите комментарий под этим видео, поделитесь ссылками на него с друзьями. Подпишитесь на этот канал, если еще не подписаны. Также обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Все, кто там подписан, будут в автоматическом режиме получать рассылку всех актуальных вакансий в Польше на любой цвет и вкус прямо на свой мобильный телефон. Также заказывайте компетентную консультацию от меня по скайпу. Заказать вы его можете также, пройдя по ссылке который в описании к этому видео на мой сайт antonbeluk.ru Если вы еще ни разу не были на заработках в Польше, я уверен, что эта консультация будет для вас на вет золота. Ну а на этом у меня все. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи из Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока!